И всем дарова, дорогие, дорогие друзья, с вами я, Ванек на связи, и мы с вами продолжаем проходить Saints Row 2. Угу. доки-доки литературный клуб, там доки-доки хинтай тайк есть. У меня скачанный, но... Нет, пока что не надо. Валишн. Поверд бай геймспай. Смотрели онлайн-интерекted но ретро бай the ASRB. загрузка я без музыки играю потому что нафига мне эти авторские права проблемы нужны если я включу музыку то мне то у меня будут проблемы очень большие огромнейшие Восьмой уровень уровни так дети сами дети ну блин и сам не надо было бы доделать, собственно, а? С этими наркоманами. Извините. Не. Одна звезда зеленая, красная, точнее полиция. Да The мы едем. Куда не можем. Гараж него должны добраться. Миллиметража было два вроде как. А у меня прав нету, аха, ребят. А у меня прав нету. В реальной жизни. В реалайф. Поэтому мне пофигу. Прямую... Дорогу осталось перейти и... Ай, блин, черт, Не, добраться тут, ладно. Добраться туда можно быстро. Добраться туда можно быстро. Да, летели, да, летели, да, летели и доехали. He Приготовься. Go, Пошли, парни. Да блин, ну у меня чё, Мышка сейчас за... Это волос застыло. АК, ага, дробаш и Пп. Ой, а Шаунди не надо поднимать. Интересно было бы мне. Блин, в полоса стреляют. Ага, офигеть, хорошо. И там еще двое остались. за генералом. Сюда ведь генерала. Так, сейчас, сейчас немножко тут постоим. Стамин, то скажем, накопим. Не, ну у нас по идее, по крайней мере, есть место, куда отходить. Они как будто нас с вами ждали, ребят. Ну что не будем их расстраивать. Ой, извиняюсь. Человек молодой. Узбэ. Чего тогда он стрелял в меня, а? Вот самый странный интересный вопрос. Чего это он стрелял в меня? Пусть помирает бабка. А мне никто. не родной же человек, а? Не родной. Все. Шаджин, ты где? А? Так, нет, сейчас а! Шази, ну чё ты, блин, ну ну просто так, ну зашла бы на место. Я пытался, там одна секунда оставалась. На Enter, короче, повторяем с КТС, контрольная go, точка. Они кого-то ждут. Ай, блин, бежим, бежим, убегаем. Не, так мне легче. На Ctrl присели, на Ctrl пристали. Ctrl присели, на Ctrl предстали на Ctrl, на Ctrl. c Я словно ассасин. Вот так. 3 секунды, чтобы вылечить шаунди. Так, пойти шаунди? Так, сто, стоп... Стопешка! Ша... Шаунди. Шаунди, тут так. Давай, вылечись. Босс, вот, генерал бежал Убег, с убег Убег Сами тебя не словно урбанисты, короче, из MusicWars. Из игры. Эх, хорошая была игрушка. Да, ребят, хорошая была игрушка, реально. Прикольная. Самое главное, прикольная. Ай! Ну уже, ну уже, ну уже, блин. Шаунди, вот будь за мной, не отставай никуда, ага. Вот ну реально, ну не отставай от меня. Будь за мной, ровным счетом тут, как... Оберег, блин. бульк бульк начинала Ультравцы. Ультравские охранники их тоже не... то же самое собственно с ними то же самое делаем что здесь не санди потому что они реально бесит дает миссию пройти спокойно шаунди шаунди шаун, шаун, шаунди пока покажешь сюда Бежим покаж сюда. Ах, тебя пофигу. Это святые. Какой персонажа? Опа. Мои голосовали, блядь. Это мой город. Понятно. Нет, тут... Где тут... Бегут, точнее. А я думал, что с машиной будет. Блин. А, вот с машиной, ребят. Недолго музычка играла их, да. Так, кто в меня стрелял сзади? Ай, шонди помогла блин! Дети сами не пройдем, ну ладно повтори с с контрольной точки. Давайте, парни. Извиняюсь, ребятки, но будет немножко очень, очень, опять же, очень долго будут проходить, поэтому вам я предлагаю подписаться на мой канал. Ну чё сложишь, просто одну красную кнопку, маленькую серую кнопку просто щукнешь и сделаешь меня на 1% счастливее. Пока-пока.